Взбираются сплошные геркулесы какие здесь только нет парней И низких, и больших Ведь каждый по отдельности Огромнейшего веса Не только для фанатов Все, конечно, хороши на подиума они зашли делами полубоги Такие разные на вид А также и на цвет Их привели сейчас сюда Различные дороги Возможно, ради этого Родились лишь на свет Возможно, ради Лишь на свет Стоят они пред судьями С улыбками для фото селище в них немерено И мышцы будто сталь С утра почти не кушали Но очень уж охотно. Сегодня заработать им заветную медаль, сеценятся прессованная, талия поуже, чтоб жиру вовсе не было, И даже на щеках и руки, и ноги мощные, и торс такой же нужен, такой спортивный сил. Останется в веках, такой спортивный силуэт останется в веках. Начали культуристы позировать на сцене, вот ядра были бицепсы, не меньше ядер плеч. А мышцы широчайшие Покрыли спину тенью У судей встали волосы И не смогли ушлечь. Вот трицепсы, с квадрицепсы Трапеции из батоны Грудные так подрезаны На прессе хоть стирай А шеи, как у зубров Весом стону Тому, кто станет чемпионом Будет жить, что рай Тому, кто станет чемпионом Будет жить, что рай И все продефинировано Аж, видать, волокна Жилы все повылезли, а масса так и прет Под кожей жир не водится, а водится белок там город отличный тела, и еще, конечно, пот У этих бодибилдеров все пропорционально Хочет выиграть, всегда ж того хотел Сегодня выступления у них оригинальны Но чье же тело лучшее из массы славных тел? Но чье же тело лучшее из массы славных тел?